Большинство носят лишь рекомендательный характер, а часть из них вовсе невыполнимы. Общественники получили еще один ответ от властей на резолюцию, которую составили по итогам митинга «За чистое небо». Один из ответов от законодательного собрания мы разбирали накануне, а сегодня о том, какой план представил губернатор нашего края. Документ изучал Захар Письменных, он сейчас в студии. «Захар, неужели все так плохо и в ближайшее время в Красноярске воздух чище не станет?» Виктория, ну все почти так. В ближайшее время видимых изменений не произойдет. Но если положительные моменты, говорят общественники, например, впервые обсуждение таких масштабных мер происходит публично, и, по сути, каждый желающий может включиться в это самое обсуждение, если, конечно, поймет, что там написано. Ну, давайте... Обо всем по порядку. Начнем с транспорта. Например, в этом комплексном плане говорится о том, что необходимо вести запрет на топливо низкого класса. И тут же сразу возникает вопрос, как запретить, если его продают. Там же говорится о том, что, например, ГИБДД должны следить за частотой выхлопов. Но на это, как известно, у них есть ни, нет ни полномочий необходимых, ни такого большого количества оборудования. Хотя понятно, что они за всем этим следят. Вот что по этому поводу говорит координатор Федерации автовладельцев России по краю Егор Фролов. Он он, к слову, недавно проверял качество топлива на красноярских АЗС. Если мы говорим про то, что в топливе содержатся металлы, которые оседают в нашем организме и никуда не выводятся, то есть, к примеру, свинец, если мы говорим о том, что сера содержится в топливе, и все э, окружающие, как автовладельцы, которые едут в этой же пробке, или пешеходы, которые проходят мимо э, чадящих автомобилей, дышат всем этим, это говорит, что существует угроза жизни. Еще один немаловажный блок – это благоустройство и озеленение. Речь тут идет и о высадке деревьев, и о ливневых канализациях, например, и о газонах. При этом общественники отмечают, что там озвучены какие-то такие меры, о которых, наверное, и не стоило бы говорить, потому что они очевидны и не очень эффективны. Например, там говорится об уборочных машинах, которые должны чистить дороги от пыли, но тех самых единиц... 60 единиц не хватает, да и пункт носит лишь рекомендательный характер, как и еще 41 пункт в этом документе. Кроме того, специалисты даже увидели в этом документе то, что может навредить экологии города. Давайте послушаем. Мы сегодня видим, что снова возникает этот бульвар, который предполагает вырубку деревьев, который предполагает настелить брусчатку, который предполагает каскад ступеней и еще разные объекты, как они их называют, ландшафтные объекты, якобы когда, вот, допустим, береза, будет обнесена брусчаточкой и находиться, как бы такой в каточке, в клумбе определенной. Травы не будет, то есть это будет определенный порядка 4 гектаров, будет закатана под брусчатку. Это вот в последней практически рекреационной зоне. Основной блок, конечно, о работе с промышленными предприятиями. Точнее, хотелось, чтобы он был таковым. В итоге же весь этот план, говорят общественники, выглядит лишь формальностью. Давайте послушаем. Декоративный план мероприятий, по большому счету, в котором реально, ну, фактически, могут реализоваться порядка там, 17 всего лишь мероприятий из 51 заявленных, то есть это порядка там, 30% мероприятий. А все остальное, либо под звездочкой, рекомендуем кому-то там, да? либо с такими формулировками, которые реально реализовываться это мероприятие не будет. И, конечно же, поразило достаточно скромное количество мероприятий по, наверное, основным источникам загрязнения в Красноярске. Это, собственно говоря, стационарным источником загрязнения, источником которые являются предприятия, промышленные предприятия города Красноярска. Для меня было удивительно увидеть там Мероприятие направлены на снижение выбросов только для двух предприятий – это «Русал» и СГК. Напомню, что резолюцию митинга отправили и в несколько федеральных ведомств, например, в Роспотребнадзор и в российское правительство. Ответов оттуда пока не получили общественники, но, судя по всему, они будут предельно похожими на то, о чем говорят о власти местные. Виктория. Спасибо, Захар. Мы будем следить за тем, какая работа ведется по этому плану.